Thank you. Никто не верит в происходящий момент истины. Все думают, что объект НЛО – это часть разработки людей. Помимо того, что много людей знают и плохо власть потом держится, это старая и очень древняя поговорка. Но суть не в этом. Суть в том, что будет происходить в дальнейшей, можно сказать, несколько лет вперед. Помимо того, что Байден и Путин говорили о своих проблемах, реальность того, что НЛО следит за всеми и, скорее всего, часть нашей, можно сказать, мирового сообщества, находится в них инопланетные существа. Это очень странно звучит, но есть множество видеосюжетов, что доказывает о том, что они не похожи на людей. Вспомните четырнадцатый год. Также в Лондоне было замечено, принц Чарльз не похож был на человека. У них есть недостатки у этих инопланетных существ. Они ведут очень странно, а иногда они зависают в прямом эфире. Это как сбой Матрицы. Вы все, наверное, видели необычные видео, как НЛО может манипулировать Людей. Но есть то, что вы должны прекрасно понимать. Если инопланетяне захватывают планету и меняют своих, можно сказать, копии на оригинал, то они знают больше про нас, чем мы про них. Помимо того, что с 2013 году и по 2019 год стало известно, что множество людей не узнают даже друг друга, родственники, они прекращают общаться. И помимо того, что происходит, дорогие друзья, начинается происходить глобализация систем. Но теперь самое интересное, почему власти, зная проблему про людей, они или не хотят, или уже поздно что-то хотят. Если сравнивать то, что власти уже находятся инопланетные существа, то мы с вами просто доживаем свой необычный век. Но постоянно будут какие-то необычные препятствия и так далее, работы, а может даже усердные такие действия. Но это не все. Помимо того, что сейчас происходит природное явление, катастрофа, везде происходит необычное землетрясение, наводнение и даже цунами. Потому что должно происходить, оно начало проявлять очень странную агрессию. НЛО, которое вы наблюдаете сейчас на экранах, это необычный объект НЛО, который манипулирует людьми. Они вытворяют очень странные и очень страшные существа. Они делают так, чтобы на этой планете были множество необычных катастроф для Земли. То есть реакция Земли сейчас вы видите сами. За несколько дней сразу, мгновенно открылись, можно сказать, 5 древних вулканов. И это не предел. Помимо того, что сейчас происходит по всему миру, мы видим обычными моментами. Мы не берем всерьез. Да и зачем брать то, что до нас далеко? Но мы ошибаемся, что в Российской Федерации и в других уголках мира у каждой страны есть свой вулкан. Это не важно, на поверхности он или под водой, как вы уже, наверное, видели. В основном, сейчас все вулканы находятся под водой. И реакция таких необычных действий приведет, можно сказать, к кризису нашей планеты. Не каждого это коснется, но каждый на себе это почувствует, необычную такую и странную явление. И теперь самое интересное. По многим причинам на спутниках установлены тепло, э, тепловизоры, можно так назвать, и они следят за поверхностью нашей планеты. И вы не поверите, что в Сибири стало на 2 градуса теплее, хоть... В Африке стало на 3 градуса холоднее. Это то, что должно было проявиться. Оказывается, Африка стала двигаться и в северную часть, а в Сибири мы ближе начали передвигаться к экватору. Итого происходит на нашей планете сдвиг систематических плит, которые влияют на нашу климатическую Природу. Но это еще не все. Помимо того, что мы знаем и видим, оно будет постепенно увеличивать. И поэтому сейчас происходит вот такая глобализация природного явления. По всему миру происходят необычные такие втряски, необычные наводнения, цунами и так далее. Это уже все предсказывали еще лет сто назад, но никто это не принимал, да и кому это принимать. И теперь появляются вот такие необычные, катастрофические угрозы, которые по всему миру проявляют необычность. Конечно, это тяжело понимать о том что происходит но это надо как-то изменить реакцию людей на это будут меняться постепенно они не будут принимать это серьезно пока что их это не коснется но когда коснется природа она уже касается то тогда все поймут о том что они сотворили поэтому множество НЛО появляются разного типа это не потому что у них сгова, это потому что планета разделена на несколько частей действий. И каждый кусок, можно сказать, планеты принадлежит НЛО, которые отвечают за них какая-то необычная раса. Это очень странно звучит, но это реально. Помимо того, что и карты были потеряны о том, что наша планета была поделена на несколько частей, а именно на несколько сотен. И теперь вы видите сами происхождения той или иной Гибели. Нет, я не говорю, что Земля погибнет, я говорю, что она изменится в существовании к нашей орбитальной системе. Нет, дорогие друзья, я не придумываю это мое, можно сказать, субъективное мнение о том, что будет происходить в течение нескольких лет, если не десяток. А когда Земля устоится, тогда все и закончится это необычное явление, как сейчас прозывает аномальное природное явление. Вы сами верите, что показывают в телевизоре? Оставьте комментарий, если вы знаете больше, чем я.